за... Хот нарнию, что ли? Hold left shift, чтобы бежать. От кого? Весело весь. О, бутылка! Полезная практика. Воу! Чё за жесть? Я спрячусь. Ха! Ну нахер! Я, я тут посижу. Я извиняюсь, здесь кто-нибудь есть? Надо же, оно заработало. чуть это такое, пистолет? Чё? Пистолет! Firegun! Хера себе! А кто, простите, какой умный человек поставил камеры на слежение на камеры? Так, давайте поставим. Сип, корабль. Все, ну и хватит. Че смотришь-то, скотина? Не смотри на меня так. <смех> <смех> Что такое? Хуля. Что я сделал? Все, <смех> все, походу, патроны закончились. Так, тут пшикалка. Прям как у меня. Значит, туда я не пойду, я пойду обойду. Я же умный. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А вот он. М -м, здрасте. А я, собственно, этот пожарник. Пожарник пришел тушить пожар. Где-то у вас на судне тут пожар. Это для меня, да? Стой. Что? А я за карлика играю. Ты зачем это сделал? Теперь у меня нет бутылки. На чем я сидеть-то буду, а? А, ладно. Шутки про бутылки. Э, так, мне виски, пожалуйста. Где здесь бармен? Виски, пожалуйста. Бармен, ты где? Мне бы бармена найти, мне виски надо сольем. А, ладно, это вроде бы как бы должна была типа быть страшная игра, но Что-то, по-моему, пошло не так. Ну, я так и не нашел бармена, который может надеть мне. который может налить мне, собственно, виски. Ах, какая прекрасная ночь. Ключи. От вертолетки. Вертолотка, Я иду юма. Так, ну все, я полетел. Бензин. Бла. Блестки выброшу. Они мне нафиг не сдались. Бля, подожди, стой, нет, мне надо. Я только хочу. Я только на вертолете хотел полетать. О, а у тебя ты, нет, да? Ты умеешь открывать ящики без рук? Да, я на этом грёбаном корабле. Эта игра не перестает меня удивлять. У, бля, я пошел, наверное. Чего-то мне не хочется больше. М -м, странно, ну ладно. Чё-то было. М -м да, -м до свидания, наверное. <свист> угу. Закрой. Меня <свист> здесь нет? Я... Здрасте. <свист> Теперь я фонариком типа раз раз разграбнители... Гробниц. А, это душевая. О, понятно, я приму душ. Я приму освежающий душ. Как его... Не понял. А где? Ручка где? Да ладно. Тут нигде. Что? Абсолютно нигде нет ручки. Я все равно на этом корабле. Печально, ну ладно, в принципе, что это такое у кого-то эти дни начали. Начинают... Тихо. Ты меня не видишь. Пора бежать. Да, ну нахер. Я туда не пойду. Страшное радио однако. Даже очень. Это радио или что? Бля, это что за сперматозоид? Твою нахер. Налево. Я, я сваливаю. Я на такое не подписывался, нет. Ух ты, ⁇ б! Оно бежит за мной. Нет, пожалуйста. Да, да ну тебя в баню. Охлади свое жаханье немножко. Видео закончилось, но ты можешь перейти в плейлист и посмотреть эти классные видео. Давай, удачи.